Приветствую вас, львы и львицы! Сегодня мы рассмотрим, что будет происходить в основных сферах вашей жизни в период с 7 октября по 4 ноября. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому, очень приятному дому любви, хобби, развлечений, детей. И все, что относится к этим сферам, это будет вас непосредственно радовать. Это время свободы, оптимизма, экспериментом в любви. Это время игр, это время для завязывания отношений с иностранцами. Это время для завязывания отношений с людьми, с которыми у вас есть схожие увлечения. Это время, когда вы наконец-то можете как-то показать во всей красе свое великодушие, свое умение любить, красоту всей своей, всего своего сердца, своих чувств, своих намерений. В общем-то, он вас очень будет радовать. Тем более, что здесь в основном будут практически до конца периода благоприятные аспекты. Единственное, что здесь омрачает, ну как омрачает, немножечко-немножечко таких вот, знаете, тормозов дает ретроградный Меркурий. Он у вас находится в третьем доме, связанным с короткими поездками и переговорами, также с техникой указывает на то, что в этот период неблагоприятно до 18 числа что-то покупать, возможно технические поломки, а вот продавать будет благоприятно. То есть денежки вот этого получите хорошие. Также будут затруднены различные переговоры, начинания, постоянно идет возврат к прошлому, что-то приходится решать. Ну, обращение, невозврат, а обращение к прошлому, когда приходится что-то решать, заканчивать какие-то свои старые незавершенные дела. Ну, а теперь чуть более подробнее с 9 по 13 октября Венера будет образовывать благоприятный аспект Сатурну. Сатурн находится в вашем символическом доме партнерства. И это указывает на то, что если вдруг у вас. Ну, когда-то были отношения с человеком, потом они прервались, затем, возможно, вы его встретили и решили снова объединиться, то вот как раз этот период для это будет очень благоприятным. Но здесь главное указание на то, что это человек из прошлого, или, может быть, когда-то вы уже с имеющимся партнером, ну, например, проживаете в гражданском браке а теперь решили узаконить отношения вот тоже для этого очень благоприятный период вы знаете он придает серьезности намерениям и в принципе любое ваше партнерство с людьми которыми вы давно хорошо знали и хотели как-то эти отношения продвинуть или перевести на другой уровень даже если это касается работы то вот для этого это время будет очень удачным далее с 14 по 17 Венера будет образовывать секстиль очень благоприятный. Аспект к Меркурии. Меркурий ретроградный. Ну, здесь я бы хотела обратить ваше внимание, что здесь возможно возвращение к любимым из прошлого. Захочется как-то вспомнить что-то было и обсудить. Может быть, где-то даже с кем-то погулять. Кстати, прекрасное время для того, чтобы встречаться со своими друзьями, кого вы очень любите. Не просто дружите, а именно очень любите с ними дружить проводить совместные какие-то праздники, мероприятия. Также это время для общения со своими детьми. Оно будет для вас очень интересным. Ну и для них тоже оставит много незабываемых впечатлений. С... 30 октября по 4 ноября точно такой же аспект будет образовываться от Венеры, только Меркурий уже будет находить, находиться в прямом движении это указание на то, что возможно у вас будут встречи, знакомства уже с новыми людьми и они будут иметь шанс на долговременные перспективы на развитие ну, я бы сказала так, что вообще любые знакомства лучше начинать уже, когда Меркурий станет прямым непосредственно, это уже после 18-го. Но после 18-го числа, а уже даже тут и 16-го, 17 -го, ну, вы можете почувствовать на себе давление такой предвестника полнолуния, которая будет проходить в Овне 20 числа. Я, но может вызвать у многих из вас ну, некие такие, знаете, настроения, которые будут немножко связаны с агрессивностью, с неопределенностью, может быть с каким-то противостоянием. Но я бы сказала так, что любые поездки и знакомства в период 16 по 20 неблагоприятны могут быть. Не обязательно, но могут быть, потому что здесь Марс образует очень четкую оппозицию к Луне. Это период, тем более, когда уже накануне полной Луны, уже как-то лучше все прошлое отпустить и забыть то, что свое отжило чем что-то начинать новенькое. А вот после 20-го самое то, самое время. Тем более, что с 22 по 26 здесь Венера будет тут фокусничать. Она создаст такой напряженный аспект, который многих ведет в заблуждение, в иллюзии, в нереальные ожидания. И с чем они у вас будут связаны? Ну, конечно же, они могут быть связаны как с финансами, как с финансами ваших партнеров, так и Возможно, еще эти ожидания будут связаны с обещаниями от ваших партнеров. Например, что-то вам дать. Какие-то денежки, какие-то подарочки. А может быть, еще что-то интересное, чего вы хотите. Также, возможно, здесь знакомство на сексуальной почве. То есть, вполне может и такое у вас возникнуть. У кого-то желание, поскольку восьмой дом – это секс а пятый это любовь так ну то такие легкие отношения не обременительные плюс здесь еще венера будет дополнительно после 26 до 28 образовывать секстиль к юпитеру юпитер у вас в зоне партнерства ну да есть у вас действительно реальная возможность влюбиться на самом деле очень даже неплохой период с 22 и до конца месяца ну до 28 точно чтобы зарегистрировать свои отношения, чтобы их как-то оформить официально, познакомиться, влюбиться. Ну, есть немножко иллюзии, ну и что? Зато вы будете в очень хорошем настроении и, скажем так, будете менять свой социальный статус бесстрашно. В этом есть и свои плюсы. Ну, что касается детей, то здесь есть шанс найти каких-то очень... Ну, важных учителей для них или может быть какие-то секции для них полезно договориться с их преподавателем, в общем, сделать для них что-то очень полезное, что впоследствии вас обязательно порадует. Вы будете довольны. 30 числа Марс начнет переходить в знак Зодиака Скорпион. Причем весы для него то такие, знаете, немножко пошатывающиеся, чуть-чуть такие неуверенные в себе. А вот уже в Скорпионе он будет очень силен, он будет очень уверен в себе. Для вас это четвертый символ дом он отвечает за дом за, за семью и это указание на то что вы станете очень активны в стенах своего дома в стенах своей семьи это может быть указание и на некие действия в кругу своей семьи чаще всего марс связан с мужской энергией ну поживем посмотрим что ж, на сегодня с астрологической частью мы закончили. И сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз. Сегодня за астрологическую часть будет отвечать Таро Снов. Давайте посмотрим, что ожидает представитель. Не, не так. Как будут вас воспринимать окружающие. В ближайшие три недели, 7 октября по... 4 ноября и по девяточке монет можно сказать что вы будете для окружающих как самодостаточно очень интересная очень красивая наполненная личность вы прямо будете буквально уважаемы всем окружением хорошо а что у вас будет по финансам ну здесь по шестерочке будут какие-то перемены здесь у вас будет движение вперед, что-то еще может быть связано с информационным полем Но ну, давайте я уточню так, здесь у нас тройка мечей разочарование или переживания так, изменения что-то не в очень лучшую сторону и башни, так, какой-то будет перемены, и перемены будут связаны с форс-мажором болезненный крах Интересно. Ну хорошо, ну давайте еще раз попробую уточнить. Дама, дама мечей. Может быть, это будет что-то связано с некой женщиной, которая относится к воздушной стихии. Ну, посмотрите, поживете, увидите. Это водолей, весы или близнецы. Хорошо. Далее, что вас в принципе по работе ожидает о, работе пятерочка кубков тоже -разочарование. О, господи, это разочарование господи то что ж у нас за разочарование четверка кубков все надоело надоело не видите какие-то дальнейших перспектив на том месте хорошо а что нужно делать рыцарь жезлов ну Нужно как-то запастись, что ли, какой-то энергией, желанием что-то поменять. Ну, смотрите, вам кажется, что то, что вы делали в последнее время, оно не приносит никаких результатов. Но ничего подобного, то есть по итогу все-таки вы выйдете победителем. Посмотрите, вот он, какой дядечка тут веселый. Все у него получилось, так что все получится. Еще здесь есть у вас, у вас есть указания на множество поездок и передвижений. Правда, не все они будут удачными, но это из-за ретроградного Меркурия. Подождите, когда он уже там развернется после 18 числа, вас уже попустит, будет легче. Так, по главным целям, планам. Так, здесь есть восьмерка мечей. А, в чем-то вы запутались, не видите выхода. В чем? Так, смерть, ничего себе. Здесь у вас какие-то грандиозные перемены. Что-то вы хотите менять. Что вы меняете? Возможно, у вас будет новое предложение. Что-то новенькое строите. Так, предложение какое? По душе. По душе. А Может быть, еще и предложение о новом партнерстве. Но ну, вы знаете, как-то тяжело вам будет в этом партнерстве. Слишком много обязательств. Вы короче, подумайте, стоит туда идти или нет. Ну, давайте я вот задам... Знаете, здесь совет не спешить По семерочке монет Может быть чуть меньше денег, чем вы планируете Или просто немножко сбавьте скорость Отпустите как-то все на самотек вот, На тормозах пусть все идет само по себе Не спешите Ну, как минимум до начала ноября точно Хорошо, дальше Что у вас в доме в семье? Десятка монет. Ну, здесь вообще это карта рода, карта процветания, удовольствия, стабильности. Все идет хорошо. И еще есть указания на возможный отдых совместный. По четверочке. Вот, вот она, вот. Отдыхайте. Стабильность, надежность, все очень хорошо. Что в любви у представителей знака Зодиака Лев. Так, отшельник. Интересный и повешенный. Ну, сочетание так, честно говоря, так себе. Прям очень даже так себе. Это может быть, знаете, какое-то вынужденное одиночество. Или это даже ваше решение. А результатом это может быть, например, боязнь. Какая-то, например, кто-то вас предал. Теперь вы боитесь открывать свое сердце. Ну, еще здесь в таком, узнать ну, худшем варианте, это, например, по состоянию здоровья. Ну, хорошо, давайте я уточню, с чем это связано. Папа, ну, здесь, может быть, с мужчиной. Кто этот мужчина? Отец? Отец? Муж? Не, не знаю. Как будто бы какие-то обстоятельства... Вам мешает раскрываться в любви. Хорошо. Возможно ли новые знакомства? Выше суда легко. Все возможно. Умеренность. Да, да, да, да. Солнце. Вообще просто шикарные карты выпали. Так неспешно будет. Очень радостно. Такое знакомство, которое приведет к сильной, такой душевной, радостной связи. Ну, в общем-то, Новые знакомства, да. А вот в тех отношениях, в которых уже есть любовь, что-то так, вот, честно говоря, не очень. Хорошо, что у вас по здоровью, давайте спросим. Звезда, ну, в принципе, неплохая карта. Я бы могла бы сказать, что нормально даже. Да, я не вижу. Лично у вас нет. У вас все хорошо. Разве что переживания за кого-то из родственников есть. Прошу, ну давайте основной свет для вас спросим. Главный свет для львов. Ух ты! Дьявол и шут, ничего себе! Такое сочетание прикольное. О, о чем оно говорит? Я бы сказала так, что не впадайте в иллюзии, соблюдайте благоразумие. Вы можете сделать, добиться то, чего вы хотите. Но, но не теряйте головы. Да, можете действовать, но только, пожалуйста, соблюдайте какие-то ну, те, технику безопасности, чтобы себе не навредить. Ну, таким был совет. Ну, в принципе, вообще прогноз для представителей знака Зодиака Лев на период с 7 октября по 4 ноября. Надеюсь, что он будет для вас интересен, полезен. Пишите, пожалуйста, ставьте свои лайки, комментируйте. Делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.